Всем добрый вечер. Меня зовут Валерий Летенков. Хочу обратиться к вам с новым предложением, которое, возможно, вас заинтересует. Если вы собрались переехать в другой город, вам нужно срочно продать свою квартиру. Находится под ипотекой и нет возможности платить, то звоните нам по телефону 8495-532-9925. Под срочный выкуп мы готовы предложить за вашу квартиру 80% от ее рыночной стоимости. Хорошего вечера. До свидания.